Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн. Это канал Excelis Games, и а мы продолжаем с вами играть в Бенди and the Dark Revival. Мы нашли трубу, мы получили силу, э, силу чернильную, и теперь мы просто можем этих мобов спокойно резать, резать, резать, резать, резать. Но это пока никак не работает. Ну, в принципе понятно, зачем она нам работала, если мы можем вот таким образом сохраняться. Логично? Логично. Так, но ну, мне на ту сторону. The Потрясающе. Я с ней согласен. Ничто не может быть так гладко. Он из меня высосал все здоровье. И просто ушел? А почему я не могу никак повзаимодействовать? Зачем я батарею туда поставил? О-о-о! А, давай. И все? А, создали одну джент-карт. То есть. А-а-а! А, -а, а, подожди, это теперь в этот автомат ее можно ставить? Прикольно. Что смотришь? У меня теперь здоровья не осталось. Потрясающе, а? Так, а куда. Вижу, куда двигаться, тележку двигаем. В ту сторону О, я думал, будет Скример. Я уже был готов. Мне нужно поесть. Да нет, он меня сейчас вырубит просто с одного удара. А, вот так вот значит неплохо я вылезаю из какой-то чернильной дыры и даю им всем по жопе вот из такой ну иди сюда То есть какие-то из них могут меня восстанавливать, а какие-то мне не дают ничего. Мы это все видели, если не ошибаюсь, в прошлых частях. Студиотур. Этот Генг-Бенко отряд. Окей, okay, а что делать? Mm -hmm. А, может, мне надо еще собрать ключ? Нет? Да вряд ли надо еще что-то собирать. Ну, секьюрити лук. Секьюрити Ну, он там заперто. Окей. Вижу. Давай тихонько. Томас Наш Волк. Надо тоже будет прощаться со все. Не понимаю, зачем монеты. Джоус Дрю Студио Фэмили. Звучит как... Э -э ладно. Бенди, Ну, это маленький Бенди. Бенди, ты oh, это настоящий, видимо, добрый. Но что-то с нами случилось Просто сидел малыш играл в, ма играл в паровозик Да Что за фрезы? Ладно, можно понять Фикс багов, первый взгляд, все дела Нет, туда нельзя. Донк-нок? Да, кон... you, you, Хорошо устроился. Search animation Ellie for pictures. Окей. Найдем. Надо бы здоровье восстановить как-то. Скример? Не, не скример. Я ждал скример какие тут действия. А -а. Так, и здесь то же самое. Просто дыра. Забери батарейку, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, дорогая, спасибо. Двигаемся сюда, в вентиляцию. Ну, куда-то она нас точно приведет. Забираем все, прочтем. Еда! Так, и куда мы выбрались? <звы> <звы> <звы> так, ну это уже был чернильный демон сам. Мутированный Бенди. Голос. Душа. Чернила разговаривают со мной. И раз... поделятся твоими секретами. Знают наши секреты? Какие секреты? То, что я могу тебе голову разбить? Ты мою руку видел? То я? Скажи мне свое прекрасное имя. Надо ничего уничтожать. Криповенько получилось. Уточка. Уточка. Так, в меню паузы можно будет посмотреть воспоминания. Ну поехали. Ой. Пошел, ка ты нахер. О-о-о-о. А он сейчас гораздо страшнее, чем был до этого. Ингдима. А чё за трупы? Так, можно спрятаться. О, пикча. <плёв _> Не нравится мне этот звук. <плёв _> типа он за мной где-то? Это моя реальность, и ты родилась с ней, и ты останешься здесь. Animate, so just... life, art, Неплохо. Wrong, you... Собираем. о па <связывая> Это было криповенько! А как туда попасть? А. Изнутри только? А как туда попасть? Почему они могут цепь разбить? Мне нужно забрать изображение. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вижу что-то. Так, но ну у нас сейчас чисто догонял ты с демоном, правильно? Так, там наверх. Надо эту комнату глянуть. I am the indemon. Что у нас есть? Так, здесь просто спрятаться. Просто спрятаться нам не надо. Так, мы вернулись назад. You can't come in until you bring me my Я нашел только два, правильно? Я понял. Ну хорошо. Пойдем искать остальные изображения. Айма индима. Ой, как он это сказал, просто красиво, невероятно. ничего нету есть Так, хорошо хоть недалеко. А там не спрятаться от него. Интересно, он сработал на скрипт? Или он сработал на что-то другое? Вон там можно было спрятаться Да, на скрип Все, тихонько -ху -ху -ху -ху. Я думал он исчез А он, блин, прям за мной появляется И такой, плеп! И все? И все? И все, вот это бурдала катиловый, конечно, дал Ой, дядя, ты че? Не надо, пожалуйста. Ой, как-то много под ним валяется всего. Осталось еще одно изображение. Еще одна картинка. опа па па па па па па па Я надеюсь, он сюда ж не залезет, а то будет как в Хадиваде По этим трупам от Демона того бегаешь. Я вернулся? Какого хрена? Где-то есть еще одно изображение. Надо сохраниться. Еще одна картинка. И она вон там. Почему я не могу туда залезть? Или могу все-таки? Надо посмотреть. Можем ли мы где-то выбраться из люка? Какого-нибудь. Вон. Вон там можно выбраться. И запрыгнуть туда внутрь. Значит, это, наверное, на верхний ярус. Правильно? Вот тут мы поднимаемся наверх. Ну, тут мы уходим направо, а мне нужно... Ой, налево, а мне нужно направо. Нет, это не то место. Надо искать еще один проход. Наверх. Блин, вот это да. Опа. А как это я его пропустил? А я был в нем. А че я в него не зашел? Но. Сначала откроем дверь. Так, где прятаться есть. А теперь текаем. Так, ребят. Ребятки, мои дорогие ребятки, на этой чудесной ноте мы сделаем перерыв. Сделаем перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями о прохождении в комментариях. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.